Так, ну что, парни, вот вырезал такой круг зольник, получается, вот ну, такого вот металла 0,5 мм. Вот у меня лист большой есть, я постоянно с него вырезаю вот такими ножницами. Что это не 500 рублей эти ножницы? Вот вырезал, зафиксировал так, фокус на телефон, снимаю. Зафиксировал тремя саморезами такими, чтобы оно плотненько так стояла. Дальше, дальше берем поверт или дрель у кого что ну, сверло я взял на 8 бывает что делают там на 10 как бы вот так вот на 8 оно тоже нормально И дальше сверлим чтобы оно не двигалось вот это но ну, получается это чтобы стоял на месте ну, вот ножницами вот таким очень удобно вырезать раньше болгаркой пробовал там блин это лишняя вот ножницами чуть-чуть подтянул здесь вот резьба Гаечка такая фиксирующая. И вообще четко получается. Удобно, короче, ножницы Так, ну что, парни. Вот просверлил. Такое сито получилось. Ну, некоторые, конечно, с этим не заморачиваются. А покупают такие а стаканчики, продаются. Они, получается, ну, под вилочки, под ложечки там. Ну, типа сушилки такие. Вот они в Леро там продаются и в других вот магазинах там, где столовая эти самые ну для кухни там приспособления всякие короче вот там просто получается дно вырезаешь оно как раз идет 120 диаметр но ну, оно стоит там что-то 280 что ли рублей ну а это вот как бы осталось у меня бесплатно просто что сверло просверлил сам чуть-чуть заморочился сделал это все как бы так ну дешево сердито а дальше мы по краям здесь немножко кромку такое как бы загиб типа как тарелочкой сделаю еще ну, она будет четко тем более от ножниц как бы, руки здесь не режет она но ножницами обрезается четко все ну, что продолжаем собирать дальше как говорится Так, собрал компрессор для дымогенератора сделал таким вот образом вот можно сюда питание подавать специальный разъем и вот этот черный идет это от зарядки зарядку использовал такую на 1 ампер в общем выход так, резистор переменный использовал на 10 кОм так, повышающий, так, повышающий ток, как оно правильно называется, плата, я не помню, вот использовал XL6000E6009E1, вот как бы ничего не греется, все работает, проблем нет. был использовать переменный резистор на 100 килоом, получается резкая регулировка вентилятора вот на 10 кВ вместе с повышающим резистором или как она правильно здесь вот все нормально четко работает здесь вот плюс на уход два плюсовых ну и здесь на выход вентилятор собственно и такой вот диод для подсветки уважаем, собирать дальше. Так, ну что, ребят, дособирала свой дымогенератор. Сейчас я покажу сначала, еще вот состоит. А потом детально еще покажу. Что где спавил, что где сверлил, что где прикручивал. Так, ну что, поехали. Начну с дымогенератора. Так, вот такая заглушка ручной работы, как я говорил. Что у нас внутри? Внутри нас болт подключно на тринадцать. Так, сколько нам потратили мы сгона? Получается один, два, два, так, три, четыре сгона у нас ушло. Так, это на быстросъем получается. Разъем. Один хомут Болт на 13. Длиной где-то ну, сантиметров 7, наверное. Где-то так вот. Ну, тут здесь три гайки, но здесь две лишних. Как бы ну остались. Закрутила, не стала откручивать. Так, дальше. Муфта 1. 2. 2 муфты. Нипель один здесь второй на три четвертый еще три четвертые все детали здесь три четвертые так как колосники внутри сделал себя делаю постоянно так вот делаю здесь вот так просто беру по бокам вырезаю ножницами и вот так вот загинаю его внутрь. Маленькие кусочки оставляю, она как бы не руки, когда утаскиваешь не руки, не царапает, ну, в общем, нормально, удобно. Ну и здесь <coughs> контрагайки две, одна, вторая, две контрагайки. Здесь не пили посередине, внутри четверки с наружной резьбой. выглядит внутри контрагайка шайба идет здесь То вот, тоже вот так контрагайка внутри видна резьба на три четвертой от нипеля который соединяет треугольник получается и крышку банки так снизу вот такая заглушка отверстие сверлил по моему на 10 здесь, что ли, или на 12, точно не помню. У меня ступенчатая сверло до 32. Вот, им удобно это все делать. Так, по поводу вот этого колесника Я, допустим, сам его ну, вырезал ножницами по металлу, сверлил. Некоторые покупают, вот, как я говорил, у еще где-то в Аби, по-моему есть такие стаканчики металлические для сушки ложек и вилок. Вот там получается как раз дно вырезаешь, оно получается 120 диаметр. Просто вставляешь его, подгоняешь, но у меня болгарки не было, поэтому я делал вот так вот. Так, по компрессору. Такие отверстия 4. Турбинка 75 пятая стоит большая здесь у нас стоит повышающий преобразователь модель Xl 6009 е1 вот на два с половиной ампера такая так регулятор оборотов стоит у нас на 10 килоом я сначала поставил на 100 килоом регулировка до да, регулируешь резко сильно обороты ну, получается вентилятор быстро срабатывал а здесь вот на 10 кило здесь уже регулировка плавненькая. Так, что здесь ну здесь диод припаял так по спайке получается вот здесь видно что выход кут. Сюда мы припаяем минус от вентилятора и минус от вот этого вот диода ну и снизу там с той стороны там плюс тоже плюс от вентилятора и плюс от этого диода так ну регулятор оборотов мы припаиваем вот где вот это вот блок синяки регулировка только с обратной стороны получается там три этих самых как бы три провода выходят с платы вот паяем только по краям среднюю пропускаем не паяем так здесь у нас на уход идет так на уход у нас плюсовой так, широко что-то не суется ну, в общем на уход <coughs> здесь там все написано плюс и минус на уход я подсоединил как бы провод который идет от зарядки зарядка здесь получается стоит вот такая. 5 вольт 1 ампер. USB. И здесь еще дополнительно я продублировал вот такой разъем. Вдруг кого-то будет там поедет на рыбалку куда-то или еще что-то. Вдруг зарядка там какая-то другая там будет. Или еще ну, всякие нюансы могут возникнуть. Поэтому как бы, на всякий случай я вот продублировал. Чтобы, ну, оно кушать не просит, а как говорится пригодится. Здесь тоже провода я продублировал. Здесь плюс к плюсу. Минус к минусу. Как бы ничего сложного нету. Вот, собственно, вот все вот так вот выглядит у меня. А здесь регулятор оборота. Вот два крайненьких. Отсюда идут два краники, получается, идут повышающие регуляторы. Вот они, этот и этот, два штучки, идут сюда, к этому блоку, только с задней стороны. Ну, еще в принципе, такой демогенератор у меня получился. Может что-то не так сделал. Можете поправить, там комментарии напишите. Всем спасибо. До свидания.